أستعذب الله بسم الله الرحمن الرحيم ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون المنكر وأولئكهم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا Садака Рассуллаху, ванита Аят, который был прочитан из Суры, Алли Аят 104. Сишная Аллах говорит, Пусть будет среди вас, из вас, община. Священнала обращается в этой суре к общине пророка Мухаммада, но говорит, пусть будет среди вас община. То есть, получается, есть община Мухаммеда и, и есть еще одна община. Из большой общины еще одна община. Какая это община? «Я или илляль которые будут призывать к благу, к добру и будут повелевать известное, то есть приказы Всевышнего Творца, и будут запрещать запретные, вауляйка, они, именно они, лишь они, хумуль-муфлехон, спасающиеся. Все эта тема посвящается Джумара на распространение добра, наставление, рассказывать о хорошем, о добре, повелевать то, что повелел Всевышний Творец. То есть советовать другим добро и одобряемые поступки. Данный аят указывает на то, что миссия распространения добра ложится не только на имама, но и на весь джамарат. Поэтому Аллах говорит, пусть будет из вас община. Понятное дело, что община пророка Мухаммада – это одно целое, но из за этого мы видим, что будет одна еще. То есть некоторые будут лишь жить своей жизнью, Некоторые будут из данного аята, из тех, кто будет рассказывать про ислам. То есть проповедники. Здесь речь не про течение из Востока, который занимается проповедческой деятельностью. Здесь не про это речь. Каждый день определенный в неделю, есть такая группа. Они собираются и ходят по улице и рассказывают про ислам. Здесь смысла нет ходить и рассказывать, здесь речь себе рассказываешь, супруге, детям, и дальше пошло соседям. Например, из моего окружения турок есть один, взял жены местную девушку. и она была обычной, простой, уличной мусульманкой, то есть без платка, без намаза. Но он повлиял не только на нее, но и на тещу. Второй пример – это таджик, он живет в Затоне. Он взял в жены русскую, она ходит в хиджабе. Вот именно речь про этих людей. То есть речь про таких людей, что нужно рассказывать про Приказы Всевышнего Творца. Но вопрос, надо ли это вопрос? Второй вопрос, как это делается? Ответ на первый вопрос, надо ли? Надо. Почему? Потому что только они, только они спасающиеся. Кто спасется в этом мире, в мире вечном? Те, кто являются из этого Твоего. Ядрона или Алхаири, они призывают к добру. Ядмурана набили Мааруф, они при повелевают одобряемые приказы, Аллаха рассказывают, и то, что запрещено, они запрещают другим людям. Наподобие, наподобие СССР, когда люди жили, и родители возвращались домой с работы, а сосед уже рядом стоял и говорил, той сын, там-то, там-то. На что родители говорили, спасибо, сосед. Сейчас чуть-чуть... Менталитет изменился, когда родитель, возвращается домой, сосед говорит: твой ребенок там-то, там-то, там-то, ему говорят, ты что, стукач? Да на своего ребенка посмотри, соринку не видишь. А, наоборот, дерево свое не видишь, у меня соринку увидел. Подумаешь, мой ребенок, то есть что делают? Вместо спасибо ругают соседа за то, что он сказал, что твой ребенок там-то, там-то. То есть это, этот плюс, который был раньше, сейчас потерян. Вопрос, надо ли его поднимать? Да. По исламу это обязанность, которую Всевышний приказывает, и это было в жизни пророков. То есть пророки были именно о задаче данной миссии ⁇ распространять добро. Здесь речь не про то, что кто-то стучит на ребенка. Здесь речь про то, что родители беспокоятся. А где мой сын? Плюс беспокоятся еще кто? Сосед беспокоится, поэтому он смотрит за ребенком соседа и говорит, «Твой ребенок там-то, там-то я видел, иди». Это показывает озабоченность, а не найти минус в том, что его ребенок там где-то гуляет. Поэтому это был признаком его переживания за соседа. Так как раньше были люди мудрые, умные, они говорили сначала, прежде чем купить землю или дом, купи соседа. То есть они сначала смотрели на соседа. Самый лучший – это не родственник, который живет далеко, а сосед. Как говорят, лучше пусть будет хороший сосед, чем родственник, которого ты не видишь, не слышишь. Толку того, что он родной брат или сестра, когда здесь вопрос стоит «О соседах», «О, соседах, о соседях». «Соседи у нас 40 домов справа и слева» по исламу, для которых тот, кто ходит в мечеть, является э, человеком, у которого бейджик, бейджик, где написано «Я мусульманин, хожу в мечеть». Правда, этого не видим мы, а они видят. И говорят, ты же в мечеть ходишь. Поэтому у нас есть такой вот невидимый бейджик. Еще на лбу написано «Я э, община пророка Мухаммада». У нас на лбу написано. Правда, мы этого не видим, но другие видят. Поэтому мы просто обязаны распространять добро, повелевать добро и рассказывать про запрет. Это из Суры Али аймран это 104. Это миссия пророков, это обязанность наша, обязанность нас, наша верующих мусульман. Это нам Аллах повелел, это нам Аллах дал. Хадис, который был прочитан перед ходбой это передает имам муслим, где говорится, Менраминьком мункеран Кто из вас увидел порицаемые запретные? То есть пророк говорит про население, где люди живут джамаратом, то есть поселок, либо город, либо деревня, и кто-то видит, что где-то совершается грех. Отсюда делаем вывод, что раз грех совершается, если кто-то его видит, значит вывод. Тот, кто делает грех, он не имеет совести и стыда. раз это делает прилютно. Понятно, если он сделал грех тайно где-то в подвале, скрытно с кем-то, без свидетелей, это понятно. Грех любой может совершить, это у нас в крови есть. Мы из хадиса Харисан а» мы стремимся к греху есть такое. Поэтому мы боремся с самим собой, с нафсом своим. Но пророк говорит про грех, который очевидный. То есть кто-то прилюдно совершает грех. И вот пророк говорит -э". Кто из вас увидел его? Не где-то там пришел там, детектив, так, буду подглядывать из-под этого э, двери, или буду смотреть в отверстие замка. Грех совершать? Нет, здесь не про это. Он может дома грех совершать, будет каяться. Вопрос, что он на улице совершает. И кто-то увидел. Минкум из вас. Фальюайир губия дихи. Пусть исправит рукой. То есть придет и остановит грех. Это приказывает пророк в своем изречении. Почему? Потому что человек совершает грех прилютно. Надо остановить. Но если нету у вас силы, то есть боишься, что он огромный, тебя может сам покалечить за то, что ты его исправляешь. Или же сил у него больше, чем у тебя руками надо исправить. Пророк говорит, Фабилисанихи, пусть он исправит языком. То есть придет и скажет, человек, это нельзя делать, нехорошо. То есть языком. Файлам месте теру. Но если языком не может, потому что у него статус высокий, может директор, может президент, может начальник, может повелитель государства, не может он языком даже ему сделать замечание, то пророк говорит «фаби то сердцем. Но вот этот третий говорит, признак – это самая слабая вера. Вывод – самая сильная вера у кого, кто придет руками и исправит грех. Но здесь есть, конечно, правило. Правило есть. При распространении религии ислам, мы можем заменить слово «ислам» на нашу тему, распространение добра, распространение повелений Всевышнего Творца. Здесь есть правило. Пророк Мухаммад Мустафа Амрима и его, ему и благословление Аллаха говорит, «Клянусь тем, в чьей власти моя душа». «Клянусь», — говорит. Не просто предложение, а начинается с клятвы. «Либо ты будешь повелевать добро и запрещать то, что запрещено в Коране, в Шариате, либо, либо...» за короткое время придет от Аллаха тебе наказание. Либо будешь повелевать то, что он приказал, и запрещать то, что он запретил, либо... Здесь, конечно, пророк говорит очень четко, говорит это литературно. Он не говорит, либо повелевай, либо не повелевай. Не говорит. Здесь он уже говорит так, чтобы мы уже сами анализировали, что за предложение. Он говорит, либо повелевай, либо жди наказание. То есть синоним этого слова... Либо повелеваешь, либо не повелеваешь, молчишь. Либо рассказываешь про добро, либо не говоришь. Но Пророк не говорит, либо говоришь, либо не говоришь. Он говорит, либо говоришь, либо распространяешь, либо жди наказания от Аллаха за короткое время. И когда придет проблемы, то вы будете дура делать, но ваш дуа будет непринятым, говорит. Потому что это уже знак наказания, что человек молчал. То есть он, не, он знал, что по это нельзя, но молчал, поэтому наказание. И такой же хадис аналогичный, что когда среди вас будет совершено какой-то грех, который можно исправить, если никто его не исправит, то они не умрут, пока не придет наказание Аллаха не умрут, пока не будет наказания, говорит Всевышний Аллах. Поэтому это великая миссия, эта обязанность дано именно общине пророка Мухаммада Мустафа, вассалям, так как предыдущие общины, как Иисус, Его община, Муса, мир им, их народ, да, их общины, проявляли беспечность «гафиль», «гафлят», поэтому они были наказаны. То есть данное изречение пророка неспроста. Поэтому, что касается правил, значит, первое правило, когда человек видит зло, что нужно его исправить, первое правило — это намерение. Зачем ты это делаешь? Первое намерение ради Аллаха должно быть. И заметьте, не ради рая, и не ради аджир, не ради саваб, а ради Аллаха. В книгах говорится три уровня про того, кто торгуется с Аллахом. То есть я вот это сделаю, потому что будет саваб, я это сделаю и от ада от, отдалюсь, я вот это сделаю и приближусь к раю, вот это сделаю в раю, буду возвышаться в степени, то в книгах говорится, что, что этот человек – торгаш, он торгуется. Представьте, вы, вы – мажорик, и у вас есть рабы. И рабы у вас моют и посуду, и полы. Вы богатый человек. И представьте, ваш слуга пришел и говорит, вот я посуду помыл, зарплата будет? Он раб. Если он зарплату вас спросит, вы что сделаете с ним? Наверняка или выгоните, или накажете, он же ваш раб, допустим. Поэтому здесь, если мы говорим, что я рабдулла, как можно говорить, Аллах мне достал за это дело? Ради слава, что ли, делаешь? Абдулла тот, кто делает просто, не за саваб, не за рай. Таким был признаком из, из речения Умара, Раделлахну, который говорил, «О, Аллах, расширь мое тело и введи в ад, чтобы я заполнил ад, чтобы не было места другим верующим». Вот это истинный верующий. Не тот, кто «О, мне рай побольше, этаж выше, степень выше, ибо я вот это сделал, за это же нужно вознаграждение». Это вот таргаш. Торгаш. Поэтому первое правило, первое правило, когда человек видит зло, и его исправить должно быть ради Аллаха. Только одна цель, одно намерение – ради Аллаха сделать, как у нас красиво говорят, в городе Римарка. Сейчас, сейчас очень слава слова есть, красивые, поэтому для мусульманина, который руководствовал Хадисом учиться от колыбели до могил, нужно учиться. Это раньше говорили. Ты, конечно, извини, но я тебе сделал замечание. Так уже не модно говорить. Уже люди не любят, когда делают замечания. Надо говорить ремарку. Поэтому мы должны учиться и говорить правильно и красиво. Плюс к этому второе правило – это мягкость. По исламу нужно мягко исправлять ошибку. Например, во время... Аббасидского халифата правитель Маамун, увидев, как один проповедник, ученый, алим, делал громкие наставления. Прямо в эмоциях, прямо так, на высоких тонах. И он, правитель, приходит к этому ученому и говорит, бисмилляхи рахмани рахим, аят из священного Корана, сура Майда, айда, аят 78, говорится, бисмилляхи рахмани рахим, Священный Аллах обращается к пророку Моисею и говорит по поводу фараона. Известно, Моисей рассказывал про религию фараону. Вопрос как? Аллах говорит Моисею, иди, то есть к фараону, иди, и говори мягко. Насихат, возможно, они будут слышать, слушать. На столе они, возможно, будут слушать. Возможно, яхша будут бояться. Поэтому данный ая только правитель Махмон, когда проповедник рассказывал жестко варась, ему говорил, что нужно рассказывать мягко. Поэтому второе правило, когда мы кого-то где-то исправляем, отец ли это, либо мать, либо супруг, супруга, дочь, сын, сват, брат, дядя, тетя, сосед, может. Или просто по улице встретили, или в магазине, в кафе. То второе правило мягко. Это второе правило. Третье правило надо помнить, не забывать, надо помнить, что... Тот, кто исправляет, наверняка родился не ангелом. Наверняка тоже исправ... Этот был таким же грешником, скажем, с ошибками. Поэтому третье правило, надо вспомнить, что ты там тоже был такой. Вспомни о себе, как, когда был тоже в таком положении. Поэтому, когда исправляем, надо допустить мысля, что у него есть право быть таким. А то некоторые... Так исправляют, как будто человек не имеет права на ошибку. Он имеет право на ошибку? Скажи, ну, он имеет право на ошибку. Надо чуть-чуть проявить терпение. Значит, Аллах хочет, чтобы он был таким. Поэтому третье правило – надо проявить терпение и вспомнить, каким сам-то был. Сам-то тоже не родился в семье пророков, в семье пророка, в Мекке, в священной земле, вырос без грехов, без минусов. Но наверняка сам же был такой же. И теперь видишь собеседника – с минусами. Поэтому вспомни. Поэтому здесь второе правило мягкое, третье правило терпение, терпеливо, И четвертое правило. Например, известная история, возможно, многие уже знают, как к абу -Ханифе пришла женщина и говорит, зная, что он ученый, знает, что он может повлиять, пришла женщина и говорит, вот мой сын ест... Мед. Но ему мед противопоказано, ему нельзя мед кушать, у него болезнь есть. Скажите, пожалуйста, ему, чтобы он мед не кушал. А Абуханифа говорит, хорошо, скажу, приходи через 40 дней, через месяц, приходи, я скажу. Женщина говорит, хорошо. Женщина, услышав ответ ученого, не стала копать, почему Фалянфасмятен. Она сказала, хорошо, и ушла. Проходит его сказанное время, проходит, она приходит с сыном. Мать говорит сыну, не кушай, а он не слушает мать. Поэтому она догадалась, Всевышний дал ей возможность прийти к ученому за советом. И он ей дал совет прийти через 40 дней. Приходит она, помните, я к вам приходила месяц назад, вот мне сын мед кушает. Помню, подскажите, вот пожалуйста, чтобы он не кушал. И Абу говорит, мальчик, не кушай мед. Тот говорит, хорошо. Женщина встает шокированная. Говорит, я вот это ждала целый месяц. Мальчик, не кушай мед? Да, говорит. Но почему, говорит? Ну как я скажу, говорит не кушай мед, если я сам кушаю мед? Если я сам делаю то, что говорю, не делай. Либо я говорю, делай, а я его не делаю. Разве будет слушать человек меня? Он не будет слушать. Вот это является четвертым отчетом. Самым очевидным правилом, что сейчас в нашем мире происходит. Когда говоришь супруге что-то, она не делает, значит, вывод у тебя нету. Супруга обращается к супругу. Супруга к супругу, то же самое. К ребенку говоришь, то же самое. Ребенок не реагирует. Говоришь выше, старшему или ниже, младшему. Будет только тогда, когда сам это делаешь. Не делаешь, от чего ждешь от других. Поэтому он и говорит, я сургни не кушал мед. Известно по исламу 40 дней меняется организм. В цифрах у нас есть мудрость, почему трехдневка, семидневка, 13 дней, 17 дней, 21, 27, 29, 33, 40. Есть такие цифры, они все имеют определенную мудрость. И вот цифра 40 означает дуа не принимается 40 дней. Почему? Потому что в организме харам, 40 дней не принимается 40 дней, потом он выходит из организма. Но в данном случае у Абуханифа Харам не был а был мед, и он ждал, пока этот мед выйдет из организма в течение 40 дней. И только потом он сказал, приходи, и я скажу твоему сыну, не ешь мед, и он послушается. И так и произошло. Поэтому вывод, если человек не горит, как у нас говорят, дерт, дерт-лакиши, дерт, лыкиши, дерт если нету этого дерт, то есть стремление... Как говорится, если сам не завелся, как можно завести другого, если свой стартер не работает? Так ты пытаешься завести стартер другого человека, это невозможно. Поэтому сначала нужно по религии загореться самому, набожностью. В данном, в данном случае наша тема же «Повелевать добро ради Аллаха» — исламская тема, а не просто рассказывать про другие темы. У нас именно добро связано с религией. Поэтому, в первую очередь, сам горишь желанием достичь довольства Аллаха, а это сказано в Священном Коране «Ва Акбар» – довольство Аллаха выше всего. Поэтому нам важно довольство, а не салаб и не рай. Чтобы он был доволен. Доволен он будет с тем, что намаз совершил, а может он быть доволен с тем, что посуду просто помыл, а может он быть доволен с тем, что просто тахарат хорошо взял, ноги помыл хорошо, аккуратно снизу пальцы помыл, а не сверху. От чего он будет доволен, мы не знаем, но это является целью его довольства.